Найти, где же вы, где Жизнь диктует мне свои законы Эх, к черту на голове Ведь нет короны И все же вы спасите меня, Ох, спасите меня скорее, лаской своей, любовью своей, спасите меня, скорей. Меня, спасите меня, спасите, О, спасите скорее, лаской своей, любовью своей, спасите меня. Своей!